Всем привет всем моим подписчикам и конечно же тебе случайный гость моего канала. Тема сегодняшнего видео – отключение ввода пароля при входе в систему Windows 10. Если вам надоело постоянно вводить пароль, в котором у вас нет необходимости, и вы хотите, чтобы при запуске компьютера Windows э, стартовал до рабочего стола, без препятствия в виде необходимости ввода пароля. И если вы решили, что пароль при входе в систему Windows вам точно не нужен, то я вам расскажу и покажу, как отключить ввод пароля. Что нужно сделать? Нажимаем на клавиатуре Windows плюс R. У нас всплыло окно «Выполнить». В нем мы вводим команду «Netplviz». Нажимаем «Ок». У нас открылось окно «Учетные записи пользователей». Здесь нам необходимо снять галочку напротив «Требовать ввода имени пользователя и пароля». Нажимаем «Применить». Далее у нас открывается окно «Автоматический вход в систему». Здесь нам необходимо ввести свой пароль, который мы вводим при входе в систему. И также повторим пароль. Нажимаем ОК. Здесь также нажимаем ОК. Все при входе в систему Windows 10 не будет требовать пароль. Теперь вы смело можете нажимать кнопку запуска компьютера и заниматься своими делами, зная что ваш компьютер запустится сам самостоятельно до состояния рабочего стола. Хочу заметить, что отключение ввода пароля при запуске Windows отключится только со второй перезагрузки системы. То есть, если я сейчас буду перезагружать компьютер, то система у меня потребует ввода пароля. Ну а уже последующая перезагрузка системы ввода пароля требовать не будет. Если возникла необходимость введения пароля при входе в систему, то включение ввода пароля производится таким же способом. Каждый компьютер, если им долго не пользоваться, погружается в режим сна. Когда мы выводим его из режима сна, система Windows запрашивает у нас ввода пароля. также происходит и с ноутбуками. Если допустим, мы закрываем крышку ноутбука, потом открываем, то также система Windows требует у нас ввода пароля выхода из сна. Ранее я вам рассказывал, как отключить пароль при входе в систему Windows 10, ну а теперь давайте я вам расскажу, как отключить запрос пароля после выхода системы Windows из сна. На панели задач, рядом с кнопкой меню пуск, нажимаем вот сюда поиск Windows и вводим параметры входа. Нажимаем на Параметры системы, где требуется вход, нажимаем вот сюда и выбираем «Никогда» и закрываем. Давайте подведем итог. Мы сегодня с вами научились, как отключить пароль при входе в систему Windows и также как отключить запрос пароля Windows 10 после выхода его из сна. Надеюсь, это видео было для вас полезным. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал делайте репосты на данное видео, оставляйте комментарии под видео. Всем спасибо за просмотр, всем пока!